Представьте, что перед нами в луже валяется пьяный человек, наркоман, он свой, не то, что Аллаха познать, он свое имя вспомнить не может, а то, что каждый находится в таком состоянии, а мы такие религиозные в тюбетейках, в мечети, на пятничном намазе, проходим и видим этого человека, как не посчитать себя лучше, чем этот человек. Если мы посчитаем, и в сердце появится мысль, что я все-таки лучше, чем он. Мы упали перед Всевышним Аллахом. Хотя в судный день, быть может, этот человек станет перед Всевышним Аллахом. И на весах его благих деяний будет какой-нибудь поступок, за который Аллах скажет, вот за этот хороший поступок, который ты один раз в жизни совершил, я прощаюсь все твои грехи. Может же быть такой? Аллах же милостивый. А другого религиозного, истинного мусульманина, по крайней мере, который сам себя таким считал, станет перед Аллахом и скажет, «О, Аллах, я совершал это и это, совершал такие и такие поступки». И Аллах скажет, «Ни один из этих благих поступков ты не совершил ради моего удовольствия. Ты это делал, чтобы люди о тебе хорошо говорили, говорили, посмотрите, какой праведный, посмотрите, какой знающий». И ты получил что ты хотел люди за тебя так сказали но ради меня ни один поступок ты не совершил ты лицемер скажет всевышний аллах этому человеку и этот человек окажется в намного худшем положении чем тот пьяный о котором мы сегодня говорили поэтому мы не знаем где мы можем оказаться в судный день и когда мы даем оценку себе или кому-либо другому в этот момент мы берем на себя роль Всевышнего Аллаха, а это нам не дозволено. Кто из нас лучше, а кто хуже, знает только Всевышний Аллах. Мы об этом говорить и обсуждать не можем. И видеть мы себя должны самыми низкими в этом обществе.